Bonjour les amis. Здравствуйте, друзья! Когда я только приехала во Францию, моя свекровь угостила меня салатом, сказав, что приготовила его специально для меня. Ведь такой салат французы называют русским салатом. Лично я о таком салате у себя на родине не знала. А может быть я что-то пропустила, и вы давно знакомы с таким рецептом. А готовится он так, отваренную в мундирах картошку почистить и порезать на крупные кубики, отваренная говядина тоже нарезается на кубики, того же размера, что и картошка. На кубики режутся и вкусные спелые помидоры. Дальше измельчаю репчатый лук, не обязательно красный. Все ингредиенты складываю в глубокую чашу. Моя свекровь в этот салат иногда добавляет отварные яйца. Мне они здесь кажутся лишними. Друзья, все ингредиенты и пропорции для этого салата вы найдете в описании под видео. Из зелени я предпочитаю зеленый лучок. Здесь все строго по вашему усмотрению. Заправляется такой салат под солнечным маслом хорошего качества. Можно добавить немного уксуса, я же просто выжимаю сок лимона. И конечно же соль и перец. Тщательно перемешать салат, подождать пока он пустит сок и можно пробовать. Вообще-то во Франции многие сборные салаты называются русскими. И этот не исключение. Надеюсь, вам понравилась моя история и салат. А если так, то делитесь им в соцсетях и не стесняйтесь комментировать. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. А я вам говорю, бон аппети и объянду!